Всем привет, друзья! Меня зовут Денис и вы смотрите канал 812 Фото. Сегодня я расскажу вам о внешнем батарейном блоке для вспышек от фирмы JJC BP Series. Вообще, когда видишь подобного рода оборудование, сразу же возникает вопрос, вообще зачем это нужно, да, зачем вот эти вот всякие дополнительные штуковинки, без которых вроде бы можно и обойтись. Но на самом деле это э, на первый взгляд только так кажется, потому что настоящий профессионал отличается от любителя или от плохого профессионала тем, что у него всегда все мелочи учтены, да, и на все ситуации у него практически, на все, да, есть Заготовленный ответ. Что у нас есть в комплектации, кроме самого батарейного блока? Ну, во-первых, это такой вот классный чехол. Он действительно очень качественный, мягкий. И ничего не случится с блоком, если вы возьмете его с собой вот в таком чехле. Это инструкция, в том числе на английском языке. Это крепление для под фотоаппарат. Посмотрим еще, как это делается. И кабель, который подходит только для одного типа вспышек. Он идет в комплекте. Но также вы можете приобрести отдельно вот такие кабели и расширить совместимость, да, расширить возможности батарейного блока. Ну, что касается совместимости, то, наверное, стоит посмотреть следующий кадр. На следующем экране будет видно, с какими вспышками Работает батарейный блок с совместимостью мы разобрались Теперь давайте непосредственно посмотрим, как работает блок Давайте откроем батарейный отсек Собственно, это все, что в нем есть Батарейный отсек, индикатор работы его, да, включен-выключен Ну и провод, с которым соединяется вспышка, да Итак, у нас есть вариант использовать 8 батарей или 4. И Делается это следующим образом, это делается по вертикали. Вот таким образом у нас используется 4 батареи или, когда все отсеки заполнены, это 8 батарей. Давайте сейчас попробуем закрепить блок под фотоаппарат. Для начала установим резиновую шайбу и просто так это крепление мы вставить не сможем, хоть оно и сквозное, да, отверстие, потому что мы должны немножко закрутить его там внутри. В середине есть резьба, вот сейчас резьбу мы прошли, и дальше оно так вот ходит, да, для того, чтобы он не вывалился вдруг. Вы открутите, чтобы ничего у вас не упало. Закреплять под фотоаппаратом батарейный блок лучше всего вот в таком положении, потому что если вы будете закреплять вот так, вы не сможете удобно пользоваться видоискателем, ну там или экраном, если вам нужно как-то его повернуть особо. Если вы так закрепите, не каждый объектив позволит вам это сделать. Да? Но вот можно вот так вот вдоль этой оси закрепить, и будет отлично. Давайте так и сделаем. Вспышка обязательно должна быть запитана своими батареями, потому что это все-таки у нас дополнительное питание. Блок батарейный у нас дополнительный. Вспышки вспышке должно быть свое питание. Итак, подключаем сюда провод, который в комплекте шел с этой моделью. И соединяем теперь здесь 5-пиновым разъемом. Закрепляем вспышку, включаем ее и смотрим на индикатор, который загорелся. Все работает. Включаем фотоаппарат, поставим затвор в режим серий и попробуем сделать серию. С помощью этого блока вы не только можете увеличить время работы вспышки, да, в своем съемочном дне, но и ускорить ее перезарядку. Конечно же, будьте осторожны, да, наверное, вы это знаете, что не нужно делать огромных серий каких-то, потому что с этим блоком есть такое, такое искушение сделать огромную серию вспышек, вспышка должна остыть. На сегодня у меня все, друзья. Желаю вам, как всегда, только отличных, самых крутых кадров. И, как всегда, технические характеристики подробные этого прибора можете посмотреть в конце видео. Ну а с вами был Денис и канал 812 фото. Всем пока!